свободе призваны вы, братья, но только смотрите, чтобы свобода ваша не послужила вам в угождении плоти. Есть верующие, которые говорят, какие глупо эти люди ходят по этой земле, которые не исповедуют Иисуса Христа своим Господом. Они грешат, и за это они попадут в ад». А вот мы исповедуем Иисуса Христа своим Господом, и Бог нам дает благодать, и мы благодатью спасены, и теперь мы можем законно грешить. Мы грешим, и кровь Иисуса Христа тут же омывает наши грехи, когда мы просто говорим Ему, прости нас, Боже, потому что мы несовершенны, мы живем в греховной природе, и поэтому мы грешим, и Ты нас понимаешь. И, мол, Бог их как будто бы омывает от всякого греха. И таким образом они отделяют себя от этого мира и говорят, что мы просто исповедуем Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, вот, и сердцем веруем, и мы можем теперь законно грешить. Это ересь и заблуждение. Никогда, никогда, ни в каком месте из Священного Писания Иисус Христос не говорил, что грешники, они наследуют Царство Божье. Он говорил, что грешники идут вперед в вас в Царство Божье, это кающиеся грешники, которые покаялись и полностью отвернулись от своих грехов, и больше они не грешат. Но Иисус также сказал, что всякий делающий грех есть раб греха, а где Дух Господен, там свобода. Свободен ли ты от греха? Живешь ли ты свято? Посвятил ли ты свою жизнь Господу Богу и следуешь за Ним чистоте и святости, слыша Его голос и исполняя Его волю? Или ты обманываешь сам себя, грешишь и говоришь, что Бог, Он меня понимает и Он омывает мои грехи автоматически, потому что Он пришел, чтобы омыть мои грехи дать мне замазку от грехов? В каком ты сегодня состоянии? Имеешь ли ты контакт с Богом? Или ты живешь во лжи, в ереси, которую проповедует харизматическое направление и которую, волну, которую подхватили другие деноминации конфессии, которые тоже в этом лжеучении живут, как дьявол на этой земле, и говорят, что они спасены. Ничто нечистое и преданное мерзости не войдет в Царствие Божье, как написано. И если человек не получил свободу от греха. Если в нем не живет Дух Господень, и в нем нет свободы, то такой человек не наследует Царство Божье, ты должен быть в мире с Богом, в контакте с Ним, а у Бога с грешниками нет сообщения. Бог говорит со святым своим народом, покайтесь, идите и впредь не грешите, да благословит вас Господь наш Иисус.